Друзья, всем привет! Сегодня я нахожусь в гостях у своего подписчика. Хочу вам его представить. Это Дмитрий. И вот самая интересная история, зачем я к нему приехал. Дело в том, что Дмитрий очень упертый такой человек, да, и хочет сделать себе скважину своими руками. Неважно, «Абиссинская» она будет или это будет там в 90-й НПВХ трубе, он сейчас все сам расскажет. Для меня это больше как пустая трата времени, то есть по моему мнению это время можно было бы потратить на какие-то другие полезные дела, но поскольку человек загорелся и сделал уже две неудачные попытки сегодня я приехал к нему не для того, чтобы посмеяться над ним, а для того, чтобы возможно помочь каким-то советам в бурении да, и посмотреть как он это делает и также показать вам и доказать вам то что сказки саратовского кудесника работают только хорошо в видео но не на практике в тульской области в тульской области у нас вообще надо сказать что невозможно пробудить обесинку вообще есть такие места это буквально одно-два места если кого интересует, можете связаться со мной, я вам расскажу, где есть места, где можно сделать обесинку. Но я убежден на 100%, что в сегодняшнем нашем эксперименте у нас ничего не получится. Это будет просто пустая трата времени, и как плюсом, это будет просто знакомство с подписчиком. Вот сейчас я хотел бы спросить, Дмитрий, зачем он вообще решил своими руками бурить? Вот зачем ты, расскажи нашим друзьям дорогим, зачем ты решил своими руками пробурить? Почему ты не хочешь нанять людей и сделать все по-людски? Для чего ты сам мучаешься? Объясни. Ну, все началось с того, что в своем гараже в Москве я вызвал бурильщиков на МГБУ. Они шнеком прошли мне 6 метров, уперлись в камень поелозили поелозили минут 30 мотор у них перегрелся они сказали ой взяли же 10 тысяч за это за разведку я что-то взгрустнул посмотрел в интернет что за эти 10 же тысяч я могу купить свой комплект для обесинок и могу хоть в одном месте в гараже пробуриться хоть в другом хоть в третьем так у меня появился комплект буровых штанг вместе с наконечником 5 миллиметров из обычной стали ст3 я попытался прошел глубже 6 метров прошел эти камни но уперся на 13 метров и стер бур так что от него практически ничего не осталось а так как я по профессии инженер я начал смотреть дальше. Я начал искать на пальке начал искать способы, как напаять на пальке на сталь, купил на черме вот. И долгими зимними вечерами я этим занимался. И как бы вот комплект у меня уже практически готов. И а по разведке мне надо пройти 22 метра глины, чтобы. И возможно там будет песок. Поэтому я сейчас, ну, в гараже воды нету. И хотя бы на даче я у себя могу потренироваться, где есть вода, где есть нормальные условия. Значит, правильно ли я понял, что основной целью является пробурить скважину в Москве? В гараже. А дача, я напомню, мы сейчас находимся в Заокском районе Тульской области, примерно в 130 километрах от Москвы. Которую... Область, Заохский район, все обесинщики обходят стороной. Просто у них прилетают заявки, они говорят, нет, мы в Заохский район не едем. То есть у нас сейчас дача, это просто как испытательный полигон и тренировка для да? того, чтобы сделать обесинку в Москве. Да. Единственным препятствием вот в данном случае у Дмитрия будет только ну, отсутствие навыка. Да? Если он просто столкнулся с тем, что он не смог найти нормальных мастеров и хочет э, научиться самому бурить такие скважины, тогда все усилия, какие он сейчас будет применять, я думаю, они не напрасны. А на даче, получается, вода тебе не нужна вообще, правильно? Ну как, есть колодец, 8 колец. Соответственно, даже вот когда я подключаю весной, мне приходится откачивать, и я прям вижу, как между колец течут, текут грунтовые воды непосредственно в него. Соответственно... Вода грязная, вода со всякими ну, грунтовыми примесями Хорошо тут соседей у нас мало, как бы с септиков ничего не течет Ну что, пойдем посмотрим твою буровую установку Покажешь нашим зрителям, чем ты будешь бурить Пойдем Да, пойдем Расскажи, что у тебя за оборудование? Здесь я вижу штанги дюймовые, металлические, получается, из оцинкованной трубы, да? Или просто они полированные? Нет, я оцинкованная труба, потому что поначалу я думал, что и, э, ими я и обсажусь. Uh -huh. Но потом понял, что это просто комплект для бурения у меня будет. А как ты хотел обсаживаться? В нижней части есть какой-то фильтр на дюймовой трубе или как? Да, да есть фильтр, а... Ну, мы его потом покажем. Как угу. раз он у меня от комплекта остался. То есть там э, оцинкованная труба с наконечником, э, копьем и сеткой P56 и еще обвязанные нержавеющие проволоки. Не под забивку, а именно под бурение с промывкой, правильно? Нет, она подразумевается и под забивку, ну как бы и... А выход раствора тогда осуществляется через фильтр или в зоне наконечника есть еще ответственность? Нет, нет, это... Тот либо забиваешь, либо Понял. мы сначала бурим, и потом все это Понял. высовываем и скручиваем уже с фильтром. Понял. Сами буры с напайками мы уже видели. Вот сейчас мы запустим процесс бурения и покажем, как это будет выглядеть. Очень интересно даже мне. Это напоминает микроустановку буровую. Я постараюсь со своей стороны прочитать разрез и подсказать, Дмитрию, если он будет нуждаться в моей помощи. А также мы постараемся приготовить правильный буровой раствор. Я надеюсь, клей обойный ты купил. Конечно же, я сегодня ездил в магазин и забыл. И мы постараемся сейчас понять по разрезу, есть ли он здесь, в Заокском районе. Тот песок, который необходим для бурения обесинской скважины. Ну, получается, вот этот вот фильтр из того же комплекта штанг, то, что я покупал. То есть, та же самая дюймовая труба, муфта, и можно было наращивать теми же штангами и обсаживаться. Соответственно, здесь нержавеющая сетка p 56 обмотанная нержавеющей проволокой. Процесс бурения почти ничем не отличается от обыкновенного бурения с промывкой. Как хорошо, когда вода есть, и не надо ездить на реку. Копается обыкновенный зумф и заполняется водой. В качестве бурового насоса Дмитрий будет использовать недорогую мотопомпу. Так, загнали первую штангу, один метр, идет блин. Конечно, ни о каких элеваторах и прочих приспособлениях тут речи не идет. Раскручиваются штанги обыкновенными газовыми ключами. Не знаю, зачем на видео все так делают, но я тоже буду так делать. Макать штанги. Смачивают резьбы, Да. Да. Нарастив буровую колонну, Дмитрий продолжает усердно бурить. Посмотрите, как отважно человек следует к своей цели. Неправильный буровой раствор в паре с пикабуром дают сальники. Это комки в глины, спрессованные в один. Для Дмитрия все это очень интересно и, похоже, ему процесс очень нравится. Я с любопытством наблюдаю за нашим безумным экспериментом. Мне заранее известно, что все это напрасно. И вот тот момент, когда мы потерпели фиаско. На первых камнях... Бор начало клинить, и мой дорогой подписчик чуть было не получил травму. А как раз колодец стоит где-то на 8,5 метрах, как раз, видимо, оттуда воду он и берет. На 10,5 у нас пошли камни, и вот последняя штанга, мы уперлись в плиту такую, что аж руки выворачивали. А бессинок в Заокском районе нет. Пошли есть шашлык. Ну что, друзья, наш сегодняшний эксперимент по бурению обесинской скважины в Заокском районе закончен. Мы наигрались с буровым инструментом, точнее, Дмитрий наигрался, я был просто зрителем. Сейчас Дмитрий осуществляет подъем штанг, вот видно, они цепляются за камень. Вот как вы думаете, нужны вот эти все мытарства? Ну, не проще ли заказать нормальную скважину? Ну, то есть, я бы 20 раз подумал, да? Сегодня у нас какая проблема образовалась? Все шло хорошо до того момента, относительно хорошо до того момента, как мы не, не, не уперлись в камни. То есть, пошли разломы камней, и, соответственно, лопастным буром пройти его не получится. Я уже Дмитрию объяснил, что для того, чтобы пройти эти камни, нужно использовать специальный инструмент, это шарошечное долото. И только в таком случае возможно пробурить этот пласт камней и углубиться дальше. Но есть ли в этом смысл, и что из этого мы можем получить, вот это вопрос очень такой открытый. Да? Поэтому... Ну, я же говорил, что по Тульской области абиссинских скважин нету. И вот, вот пожалуйста, вот эти все мытарства, они налицо. Нет, результат, конечно, у нас отрицательный, но тренировка была полезная. Как бы и с подсказками Павла о том, как, какие породы выходили, тоже интересно было послушать. Но, как изначально и было сказано, в заукском районе обесинок нет. Придется менять место дислокации и тренироваться дальше. В Москве уже. В Москве, да. Дорогие заказчики, от себя бы хотел добавить. Не занимайтесь ерундой. Посвящайте личное свободное время другим полезным делам. Делайте то, что вы умеете делать. Копайте грядки, стригите траву. <связи> Занимайтесь детьми. Спасибо, что смотрели нас до конца. <связи> Мы приложили сегодня действительно много сил для того, чтобы снять этот ролик. Подписывайтесь на мой канал. И все, до встречи. Всем пока. И ставьте лайки. земле <связи>